А с вами крейс стал майнкрат сегодня мы продолжаем играть в skyblock coоператив конечно это не кооператив ну ладно в прошлой серии мы добили сделали 521 блок и за это все время я сделала тут вот это вот такое и там может типа склад а сейчас я хочу построить ферму ферму пшеницы все всего такого петро мне пока что пригодится но пока что не сейчас мне сначала нужно дерево дубовые это и это вот это вот это ну и все дальше я вот так хоп, и Оп. дальше я думаю чуть чуть какой а, а, стой приходится вот так делать. И, и как я забыл а нет у меня мало займа. Нет. какой какой какой назад нет, я не хочу сдыхать. И... Это какой? Что нет? Что-то... Так, я узнал, как сделать сохранение инвентаря. Это вот так. Вот. Гейм-рулл. Кейп И сейчас нужно очень быстро сделать сохранение инвентаря. Так, я вот сюда так захожу и. Так, гейм. Game Keep. Keep inventory. И сохранить. Я надеюсь, все получилось. Давай. чтобы главное не сдохнуть. о о Это было так сложно выжить и ничего не потерять. Я чуть не сдох, чуть не потерял все вещи. -ху -ху. Ну теперь у меня будет всегда сохранение ин инвентаря. Потому что если я уже поставил его, то значит должно быть всегда на. Лучше на всякий случай потом ставить тоже. Мне, думаю, вот такой хватит. Еще чуть-чуть вот сюда добавить блоков. И округлить это вс ⁇ емкость. Вс ⁇ это емкость. А Окружность, вот так скажу. Давай ставь. Вот это эпичное начало. Да. Мне нужен еще один... Блок воды. Ну, воду. Одну ветру. Сколько раз бы я уже все вещи потерял бы? Фух, я уже за это время я потерял сколько. Так специально возможности, Набор ресурсов. Где там это? это? что? А, это сундук. Вот статистика. И самый низ. Число смертей девять. 9 Карл. Как? Как я так смог? У меня всего этого бы уже больше не было бы. Ну, ладно. Раз я вот так хочу сделать пусть вот так будет вот это место будет для этих тыкв или арбузов все это место это я уже переборщил дальше вот тут опять для тыкв или арбузов что тут, например, дыкало, вот тут будет рабуза, И будет много. Это я уже знаю. Все, мне точно тут хватит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, окей, окей, 15, 15, 14, 15, 16, 17. Ну, думаю, нормально. 17. Конечно, оно не делится, это плохо. Я хотел, чтобы было дел... ну чтобы делилась Ну и так сойдет. Так и дальше все вот тут сольное мне на морковку пшеничку. Только такая раз, раз два три четыре пять еще вот это не будет захвачивать все я вообще неровно сделал. То тут, то тут неровно сделал. Мм. Mm -hmm. Ладно, я вот так. А, сначала все залеплю. Все это до конца. Mm -hmm. Так, еще один слой сделал. Точнее два. И сейчас опять уже почти два слоя сидела. Вот, все. Так, вот тут раз, раз, два, три, четыре, пять. Э, значит, раз, два. И вот тут будет вода. Раз, два, три, четыре, пять. Вот я вот так сделаю. Раз, два, три, четыре, пять. Это будет вот так раз два 3 4 5 так Это значит мне нужно ух как много воды очень я могу так сказать но пока у меня еще нету много семян нету много семян для пшеницы для карт для вот этого, для для и морковки. Я пока что сделаю так то, что пусть будет на одном уровне. Значит, раз, два, три, 4 5 и пусть вот тут будет вот так. Дальше я так возьму, а я мотыгу забыл. М -м -м. как мало времени, я решил поставить на паузу. Ну, и за это время я вот так сидел. Вот арбуз, вот тыквы вроде как. Раз, два. А нет, это арбуз. Вот это уже так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот тут раз, два, три, четыре, пять. Это пшеница и морковка одна. Вот так вот. Так за эту середину я уже отнес туда мотыгу и хочу покопать наконец-то. А это для копания сделан скайблок. А мы еще не копаем ни разу не копали. Аметист. Если есть сначала такой золотенькое, золотой дают, а потом уже а потом уже дают что-то плохое. Значит, сейчас или кримпер, или зомби, или паучара появится скоро. Вот. И вижу, пока что вот это дают. Пока что за заберу. Дуб дали. В следующей серии я хочу сделать ферму дерева. Она будет тоже на этой стороне, только уже до туда, там, где мой дом. Ну, типа мой дом. А, я так думаю... А, нет, вот тут будет. Потому что это я собираюсь до туда, только чуть-чуть подальше сделать. Вот тут будет, наверное, построить свой дом. Вот тут будет ферма дерева, тут будет ферма животных. Вот так вот. И уже всем будем прощаться, всем пока, с вами был Крисалмой.